Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин, и в этом видео мы разберем, почему маркетинг HNEX ⁇ это один из самых крутых смарт-контрактов на данный момент. Если посмотреть в интернете, то большинство смарт-контрактов ничего не дают вам, кроме как говорится пустого места и дальше развиваетесь как хотите то есть вы покупаете место и никаких плюшек никаких бонусов вы от этого особо не получаете но ну, если только работаете и получаете деньги как правило нигде нет полноценного обучения нигде нет каких-то воронок продаж нигде нет полноценной команды и так далее что касается nexo да, то есть здесь смарт контракт построен на криптовалюте трон то есть, когда вы зарабатываете деньги, они сразу же моментально приходят на ваш кошелек. Как только человек под вами оплатил место, соответственно, вы сразу же получаете вознаграждение на свой баланс. Если зайти в мою карьеру, например, в карьеру NEX, то здесь вы можете увидеть, что у меня активировано сейчас вот 7 столов. Да, то есть, последний стол стоит 6400 трон и также вы видите что я могу купить теперь восьмой стол также за сумму 6400 трон то есть э, здесь есть автопереходы на да, то есть э, если у вас например не прокуплен второй уровень то пока у вас не закроется вот эти вот первые два места э, у вас соответственно вы не будете получать вознаграждение, да, но автоматически второй уровень прокупится. Для чего это сделано? Чтобы любой человек с первого уровня, начиная, да, то есть, как только он начинает зарабатывать, соответственно, он постепенно сам двигается с первого, на второй, на третий, на четвертый, на пятый, на шестой уровень за вами. Потому что бывает такое в смарт-контрактах: кто-то засел на первом уровне и, говорится, там сидит и пожинает плоды вот здесь же такого нету то есть в любом случае человек если работает он продвигается постепенно по всем уровням и соответственно как только он переходит на второй уровень он начинает полностью сто процентов денег зарабатывать с первого а второй уровень является как бы накопительным для того чтобы перейти на следующий уровень но опять же вам не нужно ждать пока у вас накопится здесь деньги для перехода на второй уровень да, то есть можно, как я и сказал, купить этот второй уровень, как только у вас появился один партнер, то есть для вас следующий уровень стоит в половину дешевле. То есть если, например, вы стоите сейчас на первом уровне и у вас появился первый партнер, то второй уровень вы покупаете не за 200 трон, а за 100 трон. <coughs> для чего это нужно? Для того, чтобы тот партнер, который под вами зарегистрировался, вас не обогнал и вы не пропустили следующую выплату. Вот, что касается еще да, данного смарт-контракта. За активацию вот этих столов, сейчас идет сюда интеграция сервисов, то есть вы получаете сервисы для инфобизнеса. Как правило, такие сервисы стоят ну, достаточно много денег. И э, если вы развиваете какую-то компанию, например, да, и хотите здесь нормально зарабатывать, то вам в любом случае нужно будет еще оплачивать дополнительно сервисы рассылок, сервисы проведения вебинаров, там конструкторы всякие, сайты и так далее. Да? То есть ну, много дополнительных затрат. Здесь же вы за активацию вот этих вот столов получаете автоматически, получаете сервисы на 3 месяца. Абсолютно бесплатно, то есть за активацию маркетинга вы уже имеете при себе инструменты, которые помогают вам, соответственно, развиваться дальше. А, какие инструменты вы получаете? Ну, прежде всего, моя, я лично для своей команды даю вот такую воронку. Таких воронок будет, на самом деле, ну, она будет не одна, да, то есть будут еще воронки от компании, что вы получаете от меня? Вы получаете вот такую вот э, страницу подписки. То есть, вам достаточно будет ну, буквально полчаса, чтобы все это настроить. То есть, полноценная воронка. Для чего она нужна? Чтобы вы рекламировали не ссылку на проект. Да? Потому что, если вы рекламируете ссылку на проект, то зачастую люди не понимают, что им нужно делать. А здесь вы получаете готовую систему, которая ваших партнеров ведет до результата, то есть она, это система дубликации, если проще говорить, и она автоматически обрабатывает контакты, отсылает им письма, инструкции и все остальное. Вот. Эта воронка состоит из страницы подписки, которая собирает контакты в вашу базу подписчиков, что самое главное, потому что ваша подписная база – это ваш золотой актив. С этой базой вы можете в дальнейшем работать и с другими партнерскими программами, как-то оповещать этих людей. И благодаря вот таким вот воронкам конверсия в оплату, она очень высокая. Давайте я вам покажу конверсию свою личную да то есть вот у меня партнеров зарегистрировано 122 и 85 человек активировались то есть оплатили что это значит то есть это значит то что конверсия воронки в оплату 70 процентов а да, то есть 70 процентов людей оплачивают если вы работаете без воронки то максимум будут оплачивать 5 10 процентов а это по сути упущенная прибыль поэтому всегда используйте воронки в своем бизнесе и давайте перейдем наверное к следующим страницам которые вы получаете то есть человек подписывается на эту страничку такая же страничка будет у вас только с вашей формой подписки далее он получает страничку с уроками соответственно здесь прежде чем проходить курс то есть человек смотрит уроки как это работает система, соответственно маркетинг, регистрация кошелька TronLink, то есть здесь все объясняется, все ссылочки есть. Также здесь есть партнерская программа еще дополнительная, встроенная на обменник Best Exchange, то есть вы сюда вставляете уже свою партнерскую ссылку, все ваши партнеры будущие, да, то есть они становятся вашими партнерами и в других проектах либо сервисах которые есть в этой воронке вот соответственно дальше идет ссылочка на регистрацию в nex здесь будет стоять ваша партнерская ссылка и ссылочка на ваш telegram чат то есть для того чтобы у вас еще эти все люди собирались в телеграм-чате, чтобы вы с ними могли быстро коммуницировать, как-то отвечать на какие-то вопросы и так далее. Это нужно для того, чтобы у вас формировалась команда на будущее. Вот следующее, что вы получаете от меня еще, да. То есть, это, ну, это, по сути, это одна и та же воронка это инструкции по настройке и трафику. То есть установка воронки то есть, как установить здесь все это рассказывается, установка шаблона получаете шаблон создаете форму подписки да то есть как зарегистрироваться соответственно здесь уже стоят ваши партнерские ссылки на сервис помпей на сервис smm spider покупка хостинга и домена то есть вы еще зарабатываете на хостинге и на продаже доменов замена ссылок в курсе здесь показывается как это делать да и соответственно когда человек переходит к разделу трафик да, то есть здесь у нас заказ рекламы в рассылках по сути когда человек через вашу опять же инструкцию заказывает рекламу то вы с этого опять же получаете деньги то есть помимо того что вы зарабатываете в проекте NEXT, вы еще зарабатываете и на э, сервисах рекламы когда человек рекламу заказывает либо продает рекламу там вот, то есть вы получаете дополнительные партнерские комиссионные вот, например регистрация там в Infos, тут опять же будет ваша ссылка стоять базар email опять ваша ссылка HunterLead опять ваша ссылка Seven booster опять ваша ссылка то есть вы начинаете зарабатывать сразу из нескольких источников дохода что вам нужно сделать для того чтобы получить эту воронку по сути вам достаточно просто зарегистрироваться в проекте next да, по моей ссылке через вот эту воронку опять же да то есть ссылка на эту воронку будет находиться прямо под этим видео то есть вы регистрируетесь вводите свой e email и пароль email и имя email да и вам приходит инструкция как зарегистрироваться в проекте, как установить кошелек, как там купить этот э, криптовалюту Tron. В общем, все, в принципе, доходчиво и понятно. То есть за час вы точно разберетесь со всеми нюансами. Вот. И, по сути, вам нужно будет точно такую же воронку собрать и дальше запускать ее в рекламу по, по инструкциям как я рассказываю таким образом вы будете получать себе и подписчиков и партнеров которые будут оплачивать тарифы минимальный вход опять же здесь да то есть стоимость первого уровня на который вы попадаете всего лишь 100 трон сейчас это примерно 3 доллара 3 доллара это ну, 200 там с чем-то рублей 220 там 250 рублей по сути с этого вы можете уже начать свой бизнес причем все инструменты вы получаете абсолютно бесплатно. То есть вы можете уже вести рассылки, у вас будет своя собственная воронка продаж и так далее. Теперь давайте перейдем немножко к маркетингу. Я сейчас перейду в Keynote. Вот такая у меня картина здесь. да, То есть я кружочки заранее добавил и покажу, как все это работает. Представим, что вот это красный, это ваш личный аккаунт. Вы купили доступ за 100 трон и, соответственно, зарегистрировались в проекте NEX и начали его рекламировать. Под вас приходит первый партнер. Вот, если у вас куплена только первая матрица, да, то есть первый стол, то вы с первого партнера пока ничего не получаете. Эти деньги замораживаются на то, чтобы вы перешли во второй стол. Как только приходит второй партнер, у вас автоматически с этого места прокупается второй стол. Ну, следующий стол, да, то есть давайте мы его также вот обозначим, он открылся. Как только приходит третий партнер сюда, то с этого партнера вы не получаете деньги, так как эти деньги, по сути, идут на реинвест. У вас открывается точно такая же пустая матрица. Давайте мы ее ну, вот здесь вот сверху покажем, да, и уже следующие партнеры, вот эти вот партнеры, когда под них, например, попадает также вот раз, два, например, три. То есть этот личный ваш партнер, он переходит за вами в этот стол. И как только он сюда попадает, вы сразу 100% денег получаете на свой трон кошелек. Не нужно ничего там ждать выводов каких-то и так далее. Все происходит моментально. Потом у второго партнера также заполнился первый стол, он переходит соответственно за вами вы опять получаете сто процентов комиссионных как только у третьего партнера заполняется стол он переходит под вас опять да? эти деньги вы не получаете они уходят вышестоящему партнеру который над вами стоит но у вас опять происходит реинвест и открывается опять новая такая матрица то есть со 100 трон вы можете много-много раз заработать, ну, я не знаю, сколько угодно денег. То есть, этот стол, он работает постоянно. И, соответственно, то же самое на втором столе, на третьем, на четвертом и на пятом. То есть, постепенно вы все равно двигаетесь вперед. Я рекомендую, конечно же, заходить минимум на 3-4 стола. Да, то есть, ну, чтобы, если будут партнеры, которые будут активировать там первый, второй, третий стол, чтобы они мимо вас не улетели да, к вышестоящим. Давайте зайдем еще раз ко мне в кабинет. Вы видите, здесь у меня 37 раз уже произошел реинвест. То есть, 37 раз я заработал по 100 трон. Это 3700. Да? какой 3700? Это можно на 2 умножить. Это 6-7400 трон. Да? То есть, заработано только с первого стола. И вот это вы видите, это сколько я полученных реинвестов да, то есть, точнее вот у меня 30 реинвестов а это количество моих реинвестов точнее да то есть сколько я прокупал стол а это сколько ко мне пришло реинвестов от людей то есть которые подо мной стоят от партнеров да, то есть они у них происходит реинвест стола они опять попадают под меня то же самое вы видите на втором столе на третьем на четвертом на пятом и так далее да, то есть самое главное постепенно двигаться и можно дойти до 15 стола, где у вас выплата будет 1 миллион шестьсот тридцать восемь тысяч трон. Это практически 40 тысяч, практически 50 даже тысяч долларов вы можете получить за один раз, то есть за один круг. Вот. А потом все эти столы уже у вас закрыты, грубо говоря, и они уже работают сами по себе. Ну как сами по себе, то есть команда строится, команда растет, и вы постоянно с каждого стола получаете все 100% денег, от ваших партнеров, которые подключаются к этому проекту. Вот. Поэтому, если вам это интересно, если хотите начать зарабатывать именно на смарт-контрактах, хотите получить мою воронку продаж, которая конвертирует до 70% в структуру, да, то есть 70% людей оплачивают, хотите получить уже готовые инструменты для бизнеса, то в принципе для вам все это обойдется всего лишь в 3 доллара. То есть, даже можете начать с новичка, если вы не уверены, что э, это все работает. То есть, по сути, 250 рублей, вы получаете уже сервисы, вы получаете готовую воронку, которую я вам только что показал, обучение. И, соответственно, вы в нашем телеграм чате можете задать абсолютно любые вопросы, какие вас интересуют, принимать участие в наших вебинарах и так далее. То есть, это ну, такие минимальные вложения для того, чтобы начать свой полноценный интернет бизнес и зарабатывать хорошие деньги. Если брать, ну, мои результаты, у меня на самом деле здесь, э, ну, не, не сказать, что прям шибко сильные результаты, сейчас я заработал 2117 долларов, это менее чем за месяц, вот, но я особо не раскручивал еще этот проект, потому что еще официального старта не состоялось, поэтому вы можете прям вот на предстарте начать развиваться, постепенно строить свою команду. А когда будет старт, здесь появятся уже дополнительные сервисы, обучение там и многое-многое другое. То, что вы, в принципе, сможете получить вот, ну, за такие вот минимальные, так скажем, деньги. На этом все, друзья. Если вам видео было полезно, обязательно ставьте лайк, воронку вы можете забрать прямо под этим видео, там есть все инструкции, которые вам нужны для заработка. В общем, на связи с вами был Евгений Ванин, обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать остальные видео. Всем счастливо и пока-пока!